То есть сейчас люди гибнут, а другие люди в это время а, машут флагами. Просто поразительно. Миру мир. Ну, как бы мы мы за мир, да? Ну, другое дело, что мы настолько за мир, что камни на камне не остается. Но мы же за мир. У меня... Как-то прямо не осталось поводов для оптимизма. Есть, если раньше мне казалось, что прямо сейчас тяжелый момент, но в целом тренд идет на развитие и, как бы, так сказать, смягчение нравов общества, то сейчас тренд наш, конечно, в жопе. И сейчас мы в огромном гуманитарном провале. Я не знаю, как мы из него выберемся. Когда правители решают, что им вот-вот придет хана, нужна обычно небольшая победоносная война. Лично мне это не надо, россиянам это не надо. Вот, ношу, ношу постоянно, постоянно ношу с собою вот эту вот книжечку, кстати, свежую. Кстати, эта книжечка уже содержит поправки путинские, то есть совершенно вот, постоянно ношу с собой, потому что это нужная штука. Каждому, читаем, статья 29, каждому гарантируется свобода мысли и слова. Гарантируется, почему я не могу ее использовать, эту гарантию. А вы каждый день выходите на одиночные пикеты, пытаетесь с малянам донести свою точку зрения. Почему вы это делаете с ущербом для себя? Но я не могу сказать, что для меня какой-то есть ущерб. Скажем так, ущерб для нас всех уже наступил, и он будет только увеличиваться.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 Когда-то я работал с ребятами с Украины, и мы долго работали. Я на последнем проекте, наверное, был одним из немногих русских, а все остальные ребята были с Украины. Один из них вообще не знал русского языка, но я с ним, правда, общался вот по телефону, ничего. Мы находили вообще язык и работали. И... Какого-то негатива я к себе вообще со стороны их не видел. И они к нам ездили в командировки. Мой дедушка украинец, Витвиненко Никита Петрович, ветеран Отечественной войны. Да, да, да, умер давно, но тем не менее, да. Моя фамилия Бородай, это украинская фамилия. Я знаю, что в Украине у меня есть очень много однофамильцев. И насколько мне известно, мой прадед переехал откуда-то из Полтавской области в Россию где-то в начале 30-х. И в целом, да. Украина это мои корни. У меня в Украине живет, тетя. правда. Сейчас э, эта территория принадлежит России. Она живет в Крыму. Если нам нас лишить Украины, нас, россиян, это часть лишить части нас самих. Хорошо, еще такой, такой интересный момент. Киевская Русь. Как разделить это слово сочетание? Киевская Русь. Это невозможно разделение. Это невозможно. Наверное, мне стоит начать с того, что я не считаю это спецоперацией, я считаю это полноценным нападением на другое государство. Наша армия сейчас напала на другое суверенное государство. И меня это повергает ужас, гнев, уныние и черную тоску. Для меня вот этот день, 24 февраля, это просто катастрофа. Просто катастрофа для меня как... Нравственная катастрофа, когда я видела перекошенное злобое лицо президента, который э, говорил о том, что нас вынудили, еще что-то. Я против. Я против. Это ужасно, это шок, э, стыд, много эмоций. Каждый день читаю твиттер, читаю личные э, <косит> <косит> истории людей, которые на Украине сейчас, в Украине находятся, и... Это просто я не могу поверить, что мы в этом живем, что это с нами происходит, что мы ответственны тоже отчасти в этом. Это ужасно. Я разговариваю с моей мамой, так как она, пожалуй, единственный близкий человек, оставшийся из родственника, И это идет, скажем так, тяжело но она потихоньку меняет свое мнение. Она была с самого начала против войны, но у нее было вот это вот про восемь лет, где мы вот были восемь лет. Бомбили наших, всем не было дела, вот все в таком духе. Но я рассказываю, пересказываю то, что я прочитала в Твиттере от людей, которые вот прямо сейчас находятся в Мариуполе, находятся в Киеве, да, где угодно, где сейчас бомбят. И она в какой-то момент сказала просто, я не могу, и начала плакать. И вообще... я, я не понимаю. Я не понимаю. Зачем? Зачем? Зачем? и Кому это нужно? Я не понимаю. Это нужно остановить? Немедленно. Немедленно остановить. Потому что нам эта война не нужна. А что бы вы сказали тем, кто начал спецоперацию в Украине? Остановите войну. Просто остановите. Вот и все. Вы вы реально это начали. Просто, просто из-за ваших хотелок все это началось. Вы себя в историю вписали. С другого конца. Все. Вот и все. Если бы я была верующей, я бы сказала, что они будут гореть в аду. Но как атеистка я могу только пожелать им здоровья и дожить до суда над военными преступниками в Гааге его вам вот бомбить мирных жителей, как вы приходите домой, потом с семьей общаетесь, как вы, как вы потом приедете и скажете, вот там погибло, не знаю, 109 детей, и как, как вообще вот с этим жить? Мне было, было послушать интересно. Я вас ненавижу. Вот просто испытываю к вам острое чувство ненависти, потому что вам не жалко никого. Ни наших мальчишек, ни украинских, ни нашего будущего, ничего. Смешной вопрос, потому что до Путина бум-бум-бум не достучаться, не достучаться. Какой -нибудь? Какой -нибудь? Ну, я вышел сразу после суда на пикет и как бы и продолжаю до сих пор. И, ну, я не могу сказать, что вот прям я вот всегда и дальше буду выходить. У меня настроение реально меняется в течение дня очень сильно, потому что, ну, я вижу то, что люди мне говорят, и порой это совсем не то чего ожидал в течение вообще всей жизни. Ну, то есть вот за эти дни, с 24 числа, я просто понял, что я жил в мире, который вот по ходу себе придумал. Ну, в том смысле, что общество, которое я вижу сейчас, это другие люди, я их не знал никогда. В том смысле, что ну как можно проявлять агрессию к тому, чему нас учили в школе о сути войны, что это, ну, абсолютное зло. Я продолжаю, но в себе каждый день приходится находить силы. Не могу сказать, насколько меня хватит, но вот продолжаю.